Уважаемые читатели и коллеги, добрый день! В воскресенье, 11 часов, и я, как всегда, с вами в прямом эфире, профессор Пучков. Мы сегодня рассмотрим с вами вопросы хирургического лечения разнообразных заболеваний. Это миома матки, эндометриоз, это пролапс гениталий, это полипоэндометрия, кисты яичника, желчнокаменная болезнь, грыжа пищеводного отверстие диафрагмы, паховые, вентральные, грыжи, термоидные, кисты пресакральной сакральные области. То есть вы можете по всем этим вопросам задавать мне необходимую информацию свою, да, и я буду отдавать вам ответы, как мы это делаем с вами всегда. Я напоминаю о том, что я работаю в швейцарской университетской клинике. Для тех, кто присоединился к нам первый раз, она располагается в Москве. Записаться ко мне можно по телефону 985-222-1087, 985-222-1087, это моя помощница Ольга. Вот, вы всегда можете позвонить ей, и она вам расскажет все детали, запишет ко мне на консультацию, запишет на обследование. Если хотите обсудить проблему дистанционно, то вы мне можете написать как на мой личный электронный адрес пучков.кв.собака.mail.ru так и написать сюда в директ, в инстаграм или в ВКонтакт. Вот, и я всегда отвечаю на письма сам, говорю не раз о том, что это может быть не сразу, вот, но как бы я не блогер, да, я хирург, поэтому занят и естественно, что не всегда могу ответить сразу, поэтому прошу меня простить. Описывайте проблему, прикрепляйте данные обследования, указывайте возраст, основные жалобы и я тогда, так сказать, выдам вам общий ответ, что в данной ситуации можно будет сделать. Да. Прошу только делать фотографии обязательно Четко, чтобы можно было текст прочитать, то есть вы сами а, видите а, резко или не резко снято, вот при отправке, да, отправляете, так сказать, в качестве хорошем, чтобы можно было читать, чтобы я не ломал свои глаза. Вот, и я вам дам а, ответ. А, заранее прошу не задавать вопросы по лечению, особенно по гормональному лечению при женских заболеваниях. Стоит назначать мне гормоны, не стоит, в какой в дозе сменить, отменить и прочие все эти вещи, гормональные терапия назначается, меняется, коррегируется и отменяется очно, не дистанционно. Для этого надо видеть вас, проводить обследование, иметь на руках анализы, вот, сказать, все сопутствующие заболевания в данной ситуации знать. Да, и только исходя из этого врач может и отменить, назначить или изменить характер применения гормонов. Да, то есть это нужно обязательно знать. В этом плане. Так что вы всегда можете ко мне обратиться как дистанционно, можете онлайн записаться ко мне на консультации, если вы живете далеко и хотите вот так вот лично обсудить вашу проблему. Для этого опять же можно связаться по телефону 985-222-1087 с моей помощницей Ольгой вот, и так сказать, прислать свои данные обследования. Я их предварительно прочитаю все и мы обсудим уже так сказать, по связи, по защищенному каналу связи непосредственно ваши все проблемы перед тем, как вы будете приезжать ко мне на оперативное вмешательство или мы обсудим, нужно или нет вам выполнять это оперативное вмешательство. Если у вас вопросы есть, вы уже их можете задавать. Я пролистываю, значит, наш листик. Все, кто присоединились к нам, машу всем тоже ручкой, как и вы мне. вот И сейчас я думаю, что мы... Начнем. Первый вопрос уже появляется в инстаграме. Катаральный гастрит, недостаточность, карди, эсофагия, грыжа, отверстия. отверстие диафрагмы, вторую стадию. Это опасно или нет? Всегда ли нужно делать операции на грыже? Значит, уже много раз мы на эту тему говорили о том, что не каждую грыжу надо оперировать. Показанием является следующее, да, наличие грыжи а, при рентгене, да, то есть есть она или нет, мы видим изменения анатомии, вот, а дальше нужно обязательно на гастроскопии видеть изменения в пищеводе, да, о том, что есть там воспаление, вот, то есть, как правило, описывает это врач на гастроскопии, есть развернутая клиническая картина, действительно, есть жалобы беспокоит вас изжога, отрыжка или болевой синдром или внепищеводное проявление грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, вот, и если вы консервативную терапию проводите и никакого улучшения нет, или она приводит э, к улучшению всего там, на 2-3 недели, и при отмене, так сказать, все это вспыхивает вновь, то, конечно, в данной ситуации нужно делать оперативное вмешательство. Или если уже наступили осложнения в виде пищевода Барета, то есть это предраковый состояние, с которым, конечно, нужно обязательно заниматься, и в этой ситуации делается двухэтапное оперативное вмешательство. На первом этапе устраняется крыжа и делается антирефлюксный этап, это лапароскопия. Вот. И второй этап, через два месяца эндоскопически через рот, специальное устройство, которое прикрепляется к эндоскопу, убирается это измененное слизистое на пищеводе, так называемая радиочастотная абляция пищевода, как раз пост у нас был в пятницу на эту тему, вот, и, значит, как бы лечение на этом заканчивается. Через 7-10 дней вырастает ваша собственная слизистая, и все здесь... Крайне-крайне редко возникает рецидив пищевода Барета, но это меньше 1% случаев. Вот. Или, а, так сказать, тоже редко, но необходимо при обширном поражении необходимо 2-3 сеанса радиочастотной абляции. Да? То есть бывает за один раз. Размеры по 10-15 сантиметров очагов невозможно убрать эндоскопически, да? то есть это нужно сделать так сказать, за 2-3 за захода с интервалом в месяц, но в любом случае всегда можно справиться с этой ситуацией вот, и избежать грозных осложнений в виде онкологического заболевания пищевода. поэтому не всегда нужно оперировать грыжу пищевода. Вот, вы можете прислать мне данные рентгена, прислать данные гастроскопии, вот, и э, описать свои жалобы, указать возраст, и я вам дам развернутый ответ, что в данной ситуации конкретно по вашей нужно делать. Как лечить эндометриоз в матке? Значит, мы говорили с вами о том, что эндометриоз бывает в матке, так называемый аденомиоз, Две формы, диффузный и узловой. Диффузный лечится консервативно в данной ситуации. Да, если вы молодая женщина, менструируете и у вас тем более есть, например, репродуктивные планы, то в данной ситуации это только гормональное лечение. И самое оптимальное, это местное применение гормонов в виде спирали Мирена. Она ставится до 5 лет, если вы планируете беременность, то есть через где-то полгода, примерно год уже мы увидим эффект, то есть уменьшение процентов на 90 проявлений этого миоза диффузного, да, вылечить его нереально, но в любом случае погасить все проявления болевой синдром обильные месячные, вполне реально, а, так сказать, применяя это устройство. Вот, и если вы собираетесь планировать беременность, спираль удаляется, и вы занимаетесь беременностью, как обычно. Вот, если это диффузная, о, если это узловая, форма не диффузная, да, то есть есть узлы там сантиметр, 2 три, а тем более 5-6 сантиметров в диаметре, то есть, как правило, это выражается выраженным болевым синдромом, особенно во время месячной. Причем в центре узла может образовываться эндометриоидная киста, то есть киста в матке прям непосредственно. В таком случае обязательно оперативное лечение. Никакая гормональная Терапия не системная, что очень любят назначать Визанну в данной ситуации, да, ни золодекс там, ни агонисты никакие не помогут. Вот только временный эффект на время приема этих лекарств, и в этой ситуации нужно делать оперативное вмешательство, хирургически удалять эти а, узловые образования из Матки с сохранением органа. И далее можно поставить спираль Мирена, чтобы в данной ситуации, то есть проявление этого диффузного аденомиоза, который есть процентов 90 при узловой форме, нивелировать в дальнейшем и профилактировать образование узловых форм вновь. То есть вот таким образом лечится аденомиоз в матке. Если женщина уже предмена пузуального возраста, и не собирается беременеть и рожать с выраженной клинической картиной, или есть противопоказания к назначению гормональной терапии, то в этой ситуации самым оптимальным вариантом будет удаление тела матки с сохранением шейки, связок, яичников, то есть не изменится гормональный фон и не изменится анатомия половых органов, которая, так сказать, нужна нам при половой жизни. То есть никакие ощущения у женщины не поменяются. Понятно, что нужно всегда стремиться орган сохранить, но бывают ситуации, когда делать это нереально или неразумно. Доктор, из эндометриоза могут быть спайки и могут ли они болеть? Да, эндометриоз вызывает выраженный спаечный процесс, потому что... Организм начинает реагировать на эндометриоидные очаги воспалением, ограничением, образованием соединительной ткани. Естественно, что в этой ситуации образуются э, спайки, и как сам эндометриоз раздражает нервное окончание и поражает нервное окончание, вызывает выраженный болевой синдром, так и спаечный процесс, который развивается в результате эндометриоза, тоже вызывает болевой синдром. Лечение здесь одно, если это наружный эндометриоз вне матки, как мы уже говорили сейчас с вами, вот он уже делает лапароскопию и обязательно ссекать эти эндометриоидные очаги и рассекать спайки, вводить противоспаечный гель. Другого варианта никакого нет. Расскажите про лапароскопическое шивание диастаза. Слух легче, чем подтягиваться. Значит, если необходимо делать оперативное вмешательство, это я определяю, если вы пришлете мне фото своего живота в прямой, в боковой проекции, в натутом и в расслабленном состоянии, плюс УЗИ передней брюшной стенки, то я посмотрю, так сказать, можно в данной ситуации или нет сделать вам лапароскопию, нужно ли это делать. Вот, Лапароскопия делается через три прокола внизу в зоне бикини, вот, ушивается непосредственно вот эти прямые мышцы, которые у нас обязаны быть вот так, они у нас, расходятся в стороны, как раз в зоне умбеликальной области мы их сшиваем между собой, возвращаем анатомию в прежнее состояние, как положено быть, это лапароскопически со стороны живота делается и оттуда со стороны живота укладывается мягкий сетчатый имплант, который имеет двухслойное строение, с одной стороны это в 3D плетении, который быстро и очень хорошо прирастает к вашей брюшной стенке, а с другой стороны это гладкое покрытие, состоит из специальных полиэфирных смол и которая, так сказать, как тефалевская сковородка гладкая, и к нему не припаиваются органы, которые располагаются в брюшной полости. То есть, тем самым диастаз мы устраняем хирургически руками, да, сшивая между собой мышцы, вот, и накладываем небольшой мягкий сечечный план, который занимает всего 1% так сказать, площади живота, который профилактирует образование рецидива вновь. Так сказать, и после этого оперативного вмешательства можно активно заниматься и двигаться, для этого это и делается. Никаких ограничений в плане физической нагрузки нет. Можно беременеть и рожать. Примерно длительность оперативного вмешательства 1 час. В среднем лежать нужно в стационаре 2-3 дня. Ходить будете на следующий день. Короче, ограничение физической нагрузки где-то 15 два месяца. Так, двигаемся дальше. Значит, камней нет в желчном. Муть какая-то. То, что это может быть иногда болит справа. Но это может быть взвесь в желчном пузыре, густая желчь, так сказать, и в данной ситуации необходимо на УЗИ определиться все-таки, что это есть. Чтобы детально посмотрел врач, можно сделать пробу с завтраком, посмотреть функцию этого желчного пузыря, вот, так сказать, делается УЗИ до приема яйца да, после приема. Вот, и мы смотрим сократимость непосредственно самого желчного пузыря, насколько он работает. Если там нет никаких органических а, образований в виде камней или нет полипов размерами больше 7 мм, то в данной ситуации оперативное вмешательство не показано, но нужно обязательно лечиться у гастроэнтеролога, разжижать желчь, делать ее более жидкой, чтобы она хорошо у нас а, текла да, и, так сказать, это профилактировало и воспаление, и болевой синдром, и образование камней в дальнейшем так у нас гастроэнтеролог хороший есть поэтому вы можете позвонить ольге 8985 222 1087 и она запишет на онлайн консультацию к нашему гастроэнтерологу который так сказать может расписать вам непосредственно лечение при вашей ситуации что такое кистозная фиброзная мастопатия вот это образование кисты непосредственно в железах молочной железы, вот, так сказать, опять же, различные ее формы есть, и в этой ситуации нужно обязательно сделать УЗИ, нужно сделать маммографию, то есть, чтобы понимать непосредственно процесс и, прежде всего, исключить какие-то онкологические вещи. И далее с этими обследованиями получить консультацию маммолога, то есть, есть специалист специальный, который занимается молочными железами, вот, и назначает или консервативное лечение при необходимости функцию образования, которая есть в молочной железы под контролем УЗИ, чтобы получить гистологический результат. И далее, если необходимо, делать тот или иной объем оперативного вмешательства. У нас мамолог хороший есть, тоже вы можете записаться к нему по телефону 985-222-1087. Вот Ольга запишет, вы можете или приехать на очную консультацию, или заочно онлайн, так сказать, получить всю необходимую информацию по вашему заболеванию. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. По инстаграму присоединилось уже достаточное количество слушателей. В 2015 году удалили яичник и трубу, так как была термоидная киста. В 2017 сделали резекцию правого яичника. Сейчас удалили полипу в матке, удалили кисту яичника. Но в... это самое, что в матке? Но в матке, но в матке непонятно что. Так, вы продолжите. Марина пишет. Вопрос продолжите свой. Хорошо. Так, паравариальные кисты лечат консервативно или нет? Паравариальные кисты нужно оперировать, если они достигают 3-4 см в диаметре. Вот. Или это есть находка во время лапароскопии, То есть ты делаешь оперативное вмешательство по поводу какого-либо заболевания. Видишь паравариальные кисты, естественно, что ты их параллельно обязательно санируешь и удаляешь. И вот, как правило, консервативно они не лечатся, никуда они не уходят, потому что это не связано с функцией яичника. То есть, как правило, это какие-то воспалительные или врожденные определенные вещи. То есть, естественно, что лучше их удалять в данной ситуации Если они маленькие, где-то там сантиметр в диаметре То можно просто за ними проводить динамическое наблюдение Так, в матке осталось два узла по одному сантиметру Сказали, пока не надо оперировать да? Вы можете прислать мне, так сказать, на электронку свое УЗИ Пучков, КВ, Собака, mail.ru, я вам дам конкретный ответ, тут в данной ситуации, если это сантиметр узлы и не деформируют полость матки, вот, то, естественно, что ничего не надо делать, оперировать эти узлы не нужно, вот, если а, есть деформация полости матки или вызывает это маточное кровотечение, вот, то в данной ситуации любой размер миоматозного узла, даже пол сантиметра, там, 2-3 миллиметра, если он выходит в полость матки, необходимо оперировать, и эти узлы нужно обязательно удалять Значит, тубово-реальное образование слева, сактосальтингс, по УЗИ, назначение врача лапароскопии. Нужно ли обследоваться на бесплодие перед оперативным вмешательством? Можно ли забеременеть после такого оперативного вмешательства? Если у вас восстановится труба, это или труба с другой стороны будет проходима, если у вас с гормональным фоном все хорошо и со спермой супругой все хорошо, то в данной ситуации, конечно, можно забеременеть и родить. Лапароскопию надо в такой ситуации делать обязательно. И, так сказать, лучше не тянуть с этим делом, потому что жидкость, которая находится в трубе, она влияет на эпителии, которые в трубе, в самой внутри, так сказать, он обладает таким рес... свойством ресничек, как в носу у нас, да, перемещая гицекретку. Вот, и, так сказать, при длительном нахождении жидкости, так сказать, он может погибнуть и умереть, и труба может быть... Проходимо физически, но функционально быть непроходимо, да? поэтому лучше, так сказать, делать все сразу, делать все, не откладывая в долгий ящик. У меня аденомиоз в матке, можно мне ставить мирену, если я еще не рожала? Можно ставить, вот, если выражены есть аденомиоз, опять же, Мирена ставится в том случае, если есть клинические проявления, да, потому что на УЗИ сейчас у каждого третьего, четвертой женщины, потому что УЗИ аппараты стали хорошие, выставляют явление аденомиоза, там условно говоря, там первой стадии или там первой степени, вот, и в этой ситуации все пытаются этот аденомиоз каким-то образом полечить. Если нет никаких клинических проявлений, то есть если нет маточных кровотечений, выраженного болевого синдрома, понятно, месячные, могут быть слегка болезненные, то в этой ситуации ничего не надо с этим аденомиозом делать, потому что, так сказать, гормональная системная терапии будет влиять вас на весь организм, вот, а спираль... Мирена тоже не безобидная, да, и все это ставится только в тех ситуациях, где действительно необходимо лечение. То есть это нужно понимать, то есть это гормональное лечение, системное или местное. То есть если клиническая картина есть, это нужно делать, если клиническая картина выражена нет, то делать этого не нужно. Опять же, так сказать, показания и противопоказания определяет только врач на очном осмотре, да, обязательно отсмотрите ее молочной железы, щитовидную железу, да, то есть нужно посмотреть и ваши вены обязательно, поэтому надо вас смотреть. Можно ли лечить эндометриоз яичника с помощью лекарства или только оперативным путем? Но эндометриоидные кисты примерно до сантиметра в диаметре можно не оперировать, если они маленькие, если у вас нет бесплодия, да, и эндометриоидные кисты, как таковые, могут вызывать бесплодие. То есть, если эндометриоидные кисты яичника 2-3 сантиметра, то, как правило, можно назначать гормональную... Терапию, но эффекта это никакого не дает. Оболочка плотная, вот лекарство туда проникает плохо, в лучшем случае это может сдерживать каким-то образом рост, чуть-чуть снижать болевой синдром в данной ситуации, но кисты сами не пройдут, то есть это нужно понимать, да, и гормоны мы не можем принимать вечно, короткий срок, и после отмены, как бы, ситуация никаким образом не изменится в позитивную сторону, вот и все равно вам нужно будет этот вопрос решать. Поэтому, если кисты маленькие и жалоб нет, то можно динамически наблюдать. Вот, если кисты уже 2-3 сантиметра в диаметре, есть какая-то клиническая картина, то лучше сделать лапароскопию, эти кисты удалить. Просто найдите опытного адекватного хирурга, который аккуратно вылочит эти кисты с полным сохранением ткани яичника и позаботится о вашем фолликулярном запасе яичника, не будет сильно сжечь ложе яичника, чтобы не снижать фолликулярный запас. Поэтому это очень важно. На МРТ брюшной полости будут ли видны, если спайки брюшной полости. Иногда видно, иногда нет. Помогает УСИ брюшной полости с изменением положения тела, то есть ставит врач ультразвуковой датчик, далее переворачивает вас на один бок, на второй, стоя, лежа, и, так сказать, непосредственно видны, есть или нет смещение кишечных петель или каких-то органов, или они фиксированы в области послеоперационных рубцов или каким-то участком брюшной стенки. В этой ситуации можно с уверенностью выставить, диагноз спаечного процесса. Плюс можно сделать суточный пассаж бари по кишечнику и посмотреть, особенно если какая-то клиническая картина была со стороны живота, вот, вздутие периодические, так сказать, затруднение отхождения стула и газов, то как раз суточный пассаж бари даст ответ, если спайки, которые сдавливают, так сказать, элементы ЖКТ или нет. Когда на УЗИ диагноз уточнили, можно ли вылечиться, наверное, синдром поликисложных яичников. Да? То есть это нужно лечить с репродуктологом в данной ситуации, можно назначать гормональную терапию, которая коррегирует какие-то вещи, если есть эффект, то все хорошо, да, но, так сказать, синдром поликистозных яичников очень хорошо лечится лапароскопически, да, чуть-чуть снимается оболочка плотной яичника, потому что суть его заключается в том, что яйцеклетка не может выйти из яичника в брюшную полость и не наступает оплодотворение, то есть яичко, а оболочка яичника как асфальт плотная, да, и вот как не может пробиться Росток через этот асфальт, то же самое, яйцеклетка не может, сказать, лопнуть непосредственно вызревший фолликул, да, и в этой ситуации она не может опуститься в брюшную полость и не, не наступает оплотворение, поэтому лапароскопически снимаем эти плотные участки, яйцеклетка спокойно выходит, и эта операция в 90% случаев дает хороший эффект два субмукозных узла можно ли без операции на гормонах пролечиться? Нет, невозможно на гормонах пролечиться в данной ситуации можно сделать хорошее оперативное вмешательство если эти узлы небольших размеров делается гистероскопия и через полость матки без вхождения в живот делается так называемая резектоскопия, то есть под контролем зрения эти узлы удаляются вот. если узлы большие 4-5-6 сантиметров в диаметре и располагаются в полости матки то я всегда делаю лапароскопию и по своей бескровной методике аккуратно удаляю эти узлы, вот, и так сказать, на этом тема вся заканчивается. Гормонально миомы не лечатся, и лечить это бесполезно, не тратьте время, деньги, силы и свое здоровье. Двигаемся дальше у матки более 17 недель. Какие мои действия? Естественно, что нужно делать оперативное вмешательство. Если вы продуктивного молодого возраста, да, то 100% вам надо сохранять орган. Если противопоказаний для этого никаких нет, то есть это не является размеры критическими, чтобы удалять матку. Вот, я всем этим занимаюсь. Можете мне прислать УЗИ на мой личный электронный адрес или сюда в Директ, описать свои проблемы и жалобы. Я вам дам развернутый ответ. Орган сохраним, и все у вас будет в данной ситуации хорошо так двигаемся дальше двигаемся дальше двигаемся двигаемся посмотрим что у нас еще есть так эндометриоз лечится или нужна операция это такой огромный вопрос зайдите в прямой эфир у меня их там больше 80 в записи сохранены в инстаграме которые касаются непосредственно эндометриоза я там рассматриваю большое количество Вопросов, откуда эндометриоз возникает, как его надо лечить, хирургически, терапевтически. Вот. Все решается в конкретном непосредственном случае. Это пишет мне Зара или а, Заира. Вот. Вы можете мне прислать на мой личный электронный адрес в директ все свои УЗИ, описать проблему, так сказать, жалобы, указать возраст, репродуктивный план. И я вам дам конкретный ответ, что мы будем в этой ситуации делать. Если, если есть спаечный процесс в малом тазу, можно ли планировать беременность? Можно планировать беременность и может все пройти и хорошо и удачно, но нужно всегда знать о том, что возможна так называемая вниматочная беременность, да? то есть если труба частично сдавливается, то а, сперматозоид он маленький и с хвостиком активно проходит, он может через это суженное отверстие пройти, оплотворяется яйцеклетка, а дальше она оплотворенная, яйцеклетка там в сотни раз размерами больше, чем сперматозоид. Вот она должна пройти обратно через трубу в полости матки, где имплантируется и развивается беременность. Да? То есть в этой ситуации как раз обратный ход может быть затруднен из-за размеров, вот из отсутствия ресничек, то, о чем мы с вами говорили, в трубе непосредственно в самой. И плодное яйцо начинает развиваться в трубе с развитием нематочной беременности. Поэтому прежде чем планировать беременность, если есть паечные процессы, я бы рекомендовал сделать хотя бы рентгенологическое исследование маточных труб и посмотреть их проходимость. То есть, все, что все проходимо, проблем никаких нет. Вы врач от Бога, вы за которую я прошу у Бога, благодаря вам мы станем мамой. Спасибо вам огромное. за теплые слова, вот, я думаю, что как раз и Бог поможет вам и мне, чтобы все у вас сложилось в данной ситуации. Так, двигаемся дальше, двигаемся, двигаемся. Берете ли вы на обучение ординаторов или молодых врачей? Да, берем, напишите мне в директ, кто вы, что вы, откуда, какой стаж, так сказать, чем вы занимаетесь, я вам дам конкретный ответ, что можно в данной ситуации придумать, каким образом можно вам помочь. Так, двигаемся дальше. 45 лет миома эндометриоз, что лучше, гормона или мирена? Присылайте, значит, это очень мало вводных данных, какие миомы, где располагаются, что, какой эндометриоз, узловой, диффузный, наружный есть, нет. То есть, это, так сказать, нужно гораздо больше данных. Вот, поэтому пришлите мне свои УЗИ в директ сюда, вот, укажите, опять же, возраст, основные жалобы. Вот и все, и мы будем двигаться с вами вперед. Так, в Инстаграме пока вопросы все закончились, переходим на ответы, так сказать, ВКонтакте. Вот, дальше, двигаемся, двигаемся. Так, значит, дело ИКО. Сказали, что клетки с, полным, а, с полными включениями остановились в развитии. Может такого качества клеток из-за эндометриоза? Да, это может быть. Вот, а, так сказать, здесь нужно определяться, какой эндометриоз формы и вида, нужно ли его оперировать или нет. Если нужно оперировать, надо сделать оперативное вмешательство, а дальше уже заниматься ИКО. А, как часто при наличии грыжи пищеводного нужно делать ФГС? ФГС, если нет каких-то осложненных форм, надо делать один раз в год. Чаще смысла в этом э, никакого нет. Или, например, если появляется выраженная клиническая картина, жалобы. Да, то есть, вы пролечились, все было хорошо, потом опять стало все плохо. То есть, в этой ситуации, конечно, лучше повторить гастроскопию, посмотреть, какая ситуация там есть. Потому что клиническая картина со стороны пищевода и желудка может не всегда соответствовать грызу пищеводного отверстия в диафрагме. Может образоваться, например, язва желудка или язва 12-перстной кишки и там лечение будет абсолютно иное, да, сказать, чтобы не прозевать какие-либо осложнения в дальнейшем. Эндометриоидная киста в правом яичнике более двух лет. Размер не уменьшается при гормонах и не увеличивается. Хочу родить, беременности нет. Укажите, какой размер кисты. Вы мне пришлите в директ свое УЗИ. Вот это вот описание, то, о чем вы сейчас мне написали. Я вам там развернутый ответ в данной ситуации. Нужно оперировать эту кисту или нет. Я аллергик. Значит, рентген с баримутальными может вызвать стремительный или это самое аллерготек, Видимо, дальше что? А, как подготовиться к к рентгену с баре? Ну, вообще на баре а, нет никакой аллергии никогда. Я не видел, не встречал, и, так сказать, потому что это мел. Да, которые, так сказать, я не знаю, каким образом вы проверили сказать, аллергию на мел, в данную ситуацию он не всасывается в ЖКТ вот. Проверьте сказать, любое контрастное вещество, иное, да, которое в вену вводится, человеку йодосодержащий, если у вас аллергия на него или нет да, то есть Можно будет выпить это контрастное вещество и рентген пищевода и желудка сделать так, так сказать, непосредственно с этим веществом Значит, можно ли при наличии большой фиксированной грыжи заниматься лечебной скульпторой? Можно заниматься. Спортом нежелательно, нежелательно закачивать брюшной пресс, потому что все физические нагрузки, которые приводят к повышенному внутрибрюшному давлению, будут увеличивать размер грыжи. Да? И если мы сделали это вмешательство, всегда вызывает риски развития рецидива в данной ситуации. Поэтому мы рекомендуем бег, плавание, то есть легкие физические нагрузки, проблем никаких нет, но какие-то тяжелые физические нагрузки с тяжестями и закачиваем пресса делать не надо. Дальше. Как проводится лапаротомная открытая операция при грыже пищевода? То же самое, как и открытая, только это делается через большой разрез с ран расширителями, потому что пищевод у нас располагается за грудиной. Вот. Если лапароскопические инструменты, они длиной 35 см, и мы можем далеко ими зайти, и оптика увеличивает до 10-15 раз изображение, то есть мы можем, так сказать, в любое место в брюшной полости в дальние подойти и под хорошим большим увеличением длинным инструментом, Сделать оперативное вмешательство. То надо делать большой разрез и вводить специальный ран расширитель, чтобы дойти до этого места, где нужно делать оперативное вмешательство. Характер самой операции он одинаковый, что при лапароскопии, что при лапаротомии. Суть заключается в вышивании грыжевых ворот, уменьшение отверстий в диафрагме и создание антирефлюсной манжетки. Кто-то делает по нисану, кто-то по толпу, кто-то по. Черноусу. На рентгене обнаружили экзостоз на ребре, а перелома не было на памяти. Контроль, как часто, ну, в данной ситуации это надо делать хотя бы раз в год. Вот, можно сделать МСКТ вот, сказать, и посмотреть, что непосредственно с этой костью происходит. Можно сделать с контрастом, да, сказать, посмотреть, копит или нет контраст. Вот, но лучше это все решить с ортопедами. Опять же, можете связаться, у нас хороший врач есть, с Ольгой 985-222-1087. И она запишет на консультацию онлайн или научную сказать, к нашему ортопеду, кто этими проблемами занимается. Какие есть осложнения после удаления тела матки с сохранением шейки яичников? Можно ли их профилактировать? Вот. Ну, одно из осложнений это опущение шейки. Вот. И в этой ситуации просто не надо пересекать связки, которые фиксируют раз, плюс я дополнительно еще специально сшиваю, а, делаю так называемый прием макола. Да? То есть я сшиваю между собой связки кресло-маточные, которые обеспечивают 70% нагрузки таза в данной ситуации. Подшиваю их к шейке дополнительно. Если мы удаляем шейку, то мы, я купол влагалища всегда фиксирую к этим связкам и связки еще фиксирую между собой, чтобы такой получился хороший натянутый так сказать, парус в этой в этой зоне и это хорошо профилактирует наступление этих осложнений. Больше никаких осложнений в данной ситуации нет. Если яичники на месте, они висят на своих связках, кровоснабжаются своими артериями, гормональный фон в данной ситуации не будет меняться никаким образом. да, Если шейка не удаляется, то не вскрывается влагалище, швов там никаких нет, длина влагалища уменьшается, все эрогенные зоны сохраняются, если связочный аппарат еще укрепляется, не пересекается, то по большому счету на качество жизни, так сказать, особо это никаким образом не влияет. Но опять, как правило, все-таки речь идет о женщинах репродуктивного возраста, если это 100% нужно делать и никаких нет вариантов матку сохранить, или уже речь идет о женщинах, у которых не ходят месячные, да, и в данной ситуации, так сказать, есть проблемы, которые требуют обязательно оперативного лечения, и на чашу весов ты ставишь сохранять, не сохранять матку и, как правило, им все-таки нужно назначать ЗГТ и лучше, если есть проблемы какая-то в матке, матку удалить, убрать и заместительную гормональную терапию назначить. Я имею в виду, это про женщин, которым уже за 50 и кому это нужно обязательно делать. Все решается индивидуально обязательно, да, то есть нужно смотреть на статус, нужно смотреть на гормональный фон, на те проблемы, которые есть и в зависимости от этого уже решать и выбирать объем оперативного вмешательства. 24 года не рожавшись, субмукозный миматозный узел в области дна, выбухающий а, в матку. От чего После операции возможно ли беременность? Ну, Миома развивается по разным факторам. Опять же, заходите в архив моих прямых эфиров. Там несколько прямых эфиров есть, которые касаются только миомы матки. Я читал лекции. Можете зайти ко мне на сайт пучковка.ру вот, и прочитать огромное количество информации, почему она возникает, как ее, а, с ней заниматься, что нужно делать. В данной ситуации у вас однозначно нужен делать оперативное вмешательство, вот. и так сказать, если вы будете планировать беременность, не удаляя эту миому, вот, то в этой ситуации так сказать, всегда есть риски невыношения. Вот. И, конечно, нужно обязательно, так сказать, мему эту удалить. Да, не хотелось бы получить долгожданную беременность и выкидыш, там, условно на 8, там, на 9, на 10 недели. Может быть, и все будет хорошо, но если плацента прикрепится к этому месту, то, скорее всего, что будут проблемы. Какое исследование, метод диагностики нужно провести при паховой грыже? Могут ли быть боли в тазобедренном суставе от паховой грыжи? Как правило, не возникает боли в тазобедренных суставах. Вот, так сказать, этот диагноз паховой грыжи ставится руками на осмотре или делается УЗИ. Вот, и так сказать, узист хорошо очень видит расширение пахового кольца, наличие грыжи, содержимого. То есть это сальник или петля кишки. Вот, а тазобедренный сустав, чтобы проверить, нужно сделать обязательно эмоциональный. МРТ тазобедренного сустава, посмотреть, может быть, там есть дифартроз, сделать МРТ поясничного и крысового отдела позвоночников, исключить неврологические вещи, то есть грыжа сама по себе, и ей нужно заниматься, сустав это сам по себе, и тоже им нужно обязательно заниматься, то есть если есть болевой синдром. Лечится ли доля хосима, сигма, синдром Паэра? В данной ситуации, как правило, все-таки консервативное лечение. Хирургически можно участок кишки удалить, вот, но крайне редко это приводит к хорошему положительному исходу, то есть к резкому увеличению качества жизни. И вот как бы. Поэтому в данной ситуации я бы советовал все-таки у колоректального проктолога да, или значит, гастроэнтеролога, Проходить консервативную терапию. Оперируете ли вы надпочники? При аденоме удаляет весь надпочник или только опухоль? Я всегда стремлюсь удалить опухоль и сохранить орган. Обязательно надо, прежде чем делать оперативное вмешательство, проверить гормональный фон, хотя бы кортизол и альдостерон крови, посмотреть и суточный анализ мочи на метанефрины, определиться, это гормонально зависимая опухоль или нет. Если опухоль гормонально зависимая, то ее надо оперировать не смотря на размеры, это может быть сантиметры полтора, все равно нужно это обязательно удалять. Если она как гормона независимая, да, и на исследовании МРТ или МСКТ контраст не копит, то в этой ситуации мы удаляем опухоль, ну, начинаем где-то с 3-4 сантиметров в диаметре, да, то есть, скажем, до 3 можно проводить динамическое наблюдение. Но при этом, как гормональный фон, надо исследовать хотя бы раз в год и динамику по этой аденоме в надпочечнике проводить хотя бы один раз в год. <coughs> так, двигаемся дальше. Для исключения грыжи пищеводного, какой метод исследования более информативно и симптомов? неполный вдох, герб боли в грудном отделе. Минимум надо сделать гастроскопию и рентген пищевода и желудка с барием. Если у вас на рентгене не обнаружили грыжу, то есть нет анатомических изменений, то обязательно нужно сделать суточную пашметрию и манометрию пищевода. Эти четыре исследования позволяют в 99% случаев дать полностью информацию о работе пищевода и желудка и пищеводного сфинктора и выставить весь необходимый диагноз по гербу, по грыжу пищеводного, по виду, ста и самое главное, определиться с правильностью оперативного или консервативного лечения, что нужно в данной ситуации делать дальше. Проводить эти исследования, ФГС, рентген, при необходимости суточную шмитрию манометрию, присылайте мне на мой личный электронный адрес или сюда в директ свои исследования, я вам дам конкретный ответ, в какую сторону двигаться. Дальше. Делал операцию, держи пчел на отверстие диафрагмы, что нужно кушать после 12 дней. Это надо определяться с гастроэнтерологом, вот. в любом случае диету надо соблюдать месяца 4. Вот. Первые эти 12 дней провернутые все, кашки всевозможные, супчики протертые, так сказать, и так далее. Да? Но, так сказать, это нужно непосредственно детально определяться с врачом, с гастроэнтерологом и гастроэнтерологом с диетологом. У нас всех пациентов после оперативного вмешательства подобные врачи смотрят и расписывают непосредственную терапию, так сказать, медикаментозную и, так сказать, диету, ту, которую нужно применять в течение, так сказать, месяца, двух, трех, четырех. Можно ли избавиться от рефлюкса без оперативного вмешательства? Не всегда нужно оперативное вмешательство, как я уже говорил, надо сделать фгс Рентген, рефлюкс может быть связан, так сказать, патологически, без изменения анатомии, может быть связан с изменением анатомии. То есть, если есть изменения анатомии в виде грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, то, как правило, без оперативного вмешательства не вылечится. Если это чисто функциональные вещи, которые связаны кратковременно с недостаточностью нижнего пищеводного сфинктера, то в этой ситуации, конечно, может помочь лечение и можно избавиться от рефлюкса. Здравствуйте, хорошего дня. Спасибо вам большое и вам хорошего дня. Могут ли быть боли в виде сдавливания в горизонтальном положении на левом боку при грызге Ну Да, могут быть. Там абсолютно разнообразные клинические проявления. Они могут быть и в виде аритмии в области сердца и затруднения дыхания. Вот, и, так сказать, и сжога, и боль, и, так сказать, боль может быть между лопаток, в позвоночнике, за грудиной И отдавать, так сказать, непосредственно в челюсти, в нижнюю, боль в области сердца То есть абсолютно-абсолютно разная симптоматика Делали рентген желудка с барем В написали дискинезии тонкой кишки, гипоэвакуаторная в данной ситуации да? То есть если вы хотите посмотреть тонус непосредственно ее, да, то нужно все-таки сделать суточную пассаж баре по кишечнику в данной ситуации да и будем двигаться уже далее в постановке диагноза то сказать, само по себе исследование желудка да так сказать это кратковременное исследование вам надо в течение суток смотреть как двигается баре по кишечнику так мы ответили на все вопросы я ответил которые вконтакте были заданы перехожу обратно в инстаграм вот и начинаю двигаться Здесь и отвечать на вопросы, которые накопились у нас здесь. Так, двигаемся дальше, двигаемся дальше. Со всеми здороваюсь, кто присоединился. Немножко плавает связь, как я понимаю, да, прерывается, но, наверное, я думаю, что все видно а мне 48 после миомэктомии если месячно не вернулись можно ли их вернуть но это связано надо посмотреть да, так сказать, в сказать чем все-таки связано с гормональным фоном с вашим надо сдать кровь на половые гормоны или с полостью матки да, в данной ситуации на узи будет понятно и ясно есть ли какие-то синехи окклюзии непосредственно самой в полости насколько созревает эндометрий вот так сказать, связано это с какими-то техническими особенностями пусто оперативного вмешательства или это просто с вашим гормональным фоном, то есть уже биологически пришел климакс И отсюда можно уже прессать, можно их восстановить или нет Поэтому вас нужно просто дообследовать Можете приехать к нам в клинику или сделать дообследование у себя по месту жительства И с доктором обсудить, какое решение в данной ситуации по вам нужно принять Так, двигаюсь дальше Дорогие девушки, пожалуйста, если у вас есть какие-либо жалобы, не раздумывайте только к пучку. Спасибо огромное за рекомендацию. Так сказать, я, конечно, всегда стараюсь помочь. Если не созревает яйцеклетка, можно ли забеременеть? Но ну, Без яйцеклетки, конечно, не заберемените. В данной ситуации, да, просто нужно, видимо, если нет ее, то надо проводить стимуляцию. Вот, в этой ситуации, так сказать, надо, конечно, позаниматься с репродуктологом, чтобы четко оценить и посмотреть степень созревания, так называемой фолликулометрии сделать и посмотреть в данной ситуации, какие лекарства, так сказать, нужно применить, чтобы помочь вам для созревания циклеток. Вот, так, так, так, тоже здесь у нас я на все вопросы в инстаграме ответил, сейчас двигаемся вниз, так, здесь у нас все, посмотрим, что у нас еще, да, ВКонтакте, есть вопрос еще, скажите, пожалуйста, сделал рентген шейного отдела, в заключение написали, что остеохондроз с давит, правая сторона болит, в этой ситуации, конечно, вам, так сказать, два нужны специалиста, Первое это невролог, который этим занимается. Да, и нужно посмотреть, какие сдавления, что и где, и в данной ситуации может быть сдавление и артерии позвоночной, которая проходит как раз в этой ситуации, может нарушать кровоснабжение в голове. Вот, естественно, что это может при, при, приводить к определенной клинической картине, потому, потому, поэтому я бы обратился к сосудистому хирургу, обратился к неврологу с этой ситуацией да, и соответствующее лечение получил. К сожалению, я этими проблемами не занимаюсь и помочь вам в данной ситуации не могу. Ну что, вопросы, смотрю, у нас уже закончились все. Напоминаю, что я работаю в швейцарской университетской клинике, она располагается у нас в Москве. Провожу оперативное вмешательство по гинекологии, по хирургии, по урологии, по онкологии, по колоректальной хирургии, как правило, лапароскопически. Являюсь сторонником э, органосохраняющего оперативного лечения, то есть максимально удаляем болезни, сохраняем свои органы. Э, вот, э, записаться ко мне можно по телефону 985 220 22 10 87 985 222 1087 или написать мне сюда в директ, в инстаграм, или непосредственно в контакт, вот, или на мой личный электронный адрес, пучковка.кв.собака.mail.ru, я всегда вам дам ответ. Так сказать, прошу только всегда более четко делать фотографии всех обследований, чтобы они были резкие. Можно было прочитать, описывайте максимально широко свою проблему со всеми жалобами. Да, указывайте возраст, не забывайте и терпение наберитесь, потому что не всегда могу вам сразу ответить. Да, но я обязательно вам отвечу. Не, про, не противопоказан а, массаж спины после операции на молочной железе. Значит, если это не онкология и не ранний период, конечно, можно в данную ситуацию делать. Удалили матку полтора года назад, идет опущение влагалища, если оно носит выраженный характер, если есть дискомфорт, в данной ситуации надо делать оперативное вмешательство, я этим занимаюсь, можете обратиться ко мне, я помогу вам и сделаю малоинвазивное оперативное вмешательство и ваш этот пролапс ликвидируем. Десять лет мучилась мел небольшого размера, и год назад этот прекрасный доктор меня вернул к жизни. Спасибо вам огромное за теплые слова в мой адрес. Так. А... Сохраните запись, да, запись эфира или нет? Да, конечно, сохраню, как и в ВКонтакте, так и в Инстаграме, поэтому проблем здесь никаких нет. Ну что, мы очень хорошо проработали. вот 50 минут беспрерывных ответов, поэтому я прямой эфир сохраню, вы всегда можете к нему вернуться, пролистать еще, всегда можете написать мне, позвонить, прийти на очную, на онлайн-консультацию, я не отказываю никому, всегда помогу вам. У нас еще пол воскресенья впереди, поэтому хорошего вам выходного дня. Будьте позитивными, почаще улыбайтесь, несмотря на сложные, трудные времена, которые сейчас вокруг нас. Все равно сохраняйте позитив, хорошее настроение и самое главное, помогайте людям, хотя бы близким, которые окружают вас. Начните с малого и так сказать, в дальнейшем придете к чему-то большему вот, и увидите, как мир разворачивается к вам лицом и в вашей жизни начинает тоже происходить большое количество позитивных, хороших вещей. Помогайте другим, и позитив будет у вас. Благодарю вас за прямой эфир. Мы увидимся с вами в следующее воскресенье обязательно. Искренне ваш профессор Пучков. До новых встреч.